Приветствую вас, представители знака Зодиака Весы. Сегодня мы как раз будем смотреть интересную тему. Период прохождения Венеры по вашему второму дому. Второй дом связан с материальными ценностями, с тем, как и сколько вы будете зарабатывать и какие вы усилия будете для этого предпринимать. Это период с 10 сентября по 6 октября в это время Венера будет идти по вашему символическому второму дому. И поскольку этот дом связан со знаком зодиака Скорпиона, то Венера, соответственно, приобретает его окраску. Она становится очень интенсивной, она становится очень страстной, ревностной. Очень много усилий будут доведены до каких-то крайностей, что говорит о том, что вы, ну, вот все, все ваши усилия для того, чтобы заработать, они будут слишком-слишком насыщены и для кого-то даже подвергнутся трансформации. Вполне возможно, что кто-то из вас поменяет источник а, зарабатывания денег, кто-то может быть поменяет свою должность, ну, как-то как что-то здесь у вас обязательно должно поменяться, особенно на это указывает первая часть данного периода, то 23 сентября. Здесь будет наблюдаться определенное беспокойство, спонтанность, импульсивность в ваших действиях, ну и в обстоятельства, с которыми вы будете сталкиваться. Но сейчас мы будем смотреть более подробно. Хотелось бы еще обратить внимание на то, что это период, когда начнется движение ретроградного Меркурия по вашему знаку. В Меркурии в вашем знаке он очень силен. Он связан с общением, с передачей информации, с передвижениями. Конечно, хорошо, что он остается в вашем знаке, поскольку Меркурий в воздухе он всегда летает. Ему думать здесь значительно легче. Но его ретроградность указывает на то, что вам может быть Немножечко тяжелее будет принимать решения, Возможно какие-то осрочки Недомолвки, недоразумения Переносы каких-то датах Ошибки в документах Ошибки в ваших суждениях что-то можете передумать, то есть не принимайте никаких скоропалительных решений, где-то уже начиная с 25 числа и по 18 октября, поскольку вы после того, как Меркурий станет прямым, обязательно пересмотрите свои взгляды на происходящее, на ваши решения. Поэтому самое простое, что обычно рекомендуется в это время, это доделывать заранее начатые дела, что-то заканчивать, что-то приводить в порядок. Ну, еще и с 15 числа Марс, вот они красавчики, вот он Меркурий, вот он Марс, также перейдет ваш первый дом, это указание на то, что вы станете более активны, вам захочется больше как-то проявлять свои энергии, свои активности, вкладываться во все, что происходит вокруг, но... Обращайте внимание на ретро-меркурий, то есть с 15 по ну, где-то 25 примерно вы еще как-то можете поактивничать уже над чем-то новым, а потом уже немножечко сбавляйте обороты. Ну и понятно, что активничать вы будете в основном в сфере финансов, Потому что если рассматривать более подробно по периодам, то с 12 по 18, по 18 сентября Венера встанет в напряженный аспект к Сатурну. Сатурн у вас относится к зоне 1, 2, 3, 4, 5, к зоне любви, к зоне детей к зоне развлечений, к зоне хобби. И это указание на то, что э, вот как-то эти сферы, они могут вас немножечко разочаровывать. Возможно, вы будете просто вынуждены тратить денежки. Ну, тем более, что сейчас у нас сентябрь. Если говорить о детках, то это наверняка какие-то крупные траты, вложения своих деток. Если это любовь, если это хобби, то это какая-то необходимость ну, пожертвовать своими финансами для того, чтобы эти сферы работали более полноценно. Ну и ну, понятно, что, может быть, вы в данный момент не очень планировали траты, например, там, на своих любимых, но такая необходимость, да, она может назреть. Также это период благоприятен для тех, у кого есть отношения с людьми, значительно старше по возрасту, по отношению к вам, но. Ну, или младше, например. Ну, с ровесниками здесь может как-то быть не, не очень. То есть, возможно, некоторые разочарования и холод. Причем холод может быть конкретно с их стороны. Теперь с 19 по 23. Ну давайте посмотрим. Здесь у нас мир, не Меркурий, а это же, же Венера образует оппозицию к Урану. Тут ситуация может сложиться таким образом, когда ваши партнеры, как раз именно в зоне партнерства будет находиться Уран, Уран связан у нас с зоной свободы, независимости, могут вести себя несколько неадекватно, могут быть склонны к конфликтам, к разрывам, к неожиданным решениям, к решениям которые вас совершенно не будут радовать. Возможно, неожиданные знакомства, любовные приключения, но они вряд ли будут ну, какими-то долгими. Скорее всего, это что-то будет короткое, не очень всерьез и не очень надолго. 21 сентября состоится новолуние, извините, полнолуние в рыбах. Рыбы для вас связаны так раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это зона... Это зона работы и здоровья. Ну, во-первых, по работе к вам могут прийти какие-то ну, инсайты, возможности увидеть ситуацию, какую она есть на самом деле, прозрение, что-то вы для себя осознание, осознаете. По здоровью будьте осторожны с жидкостями, с употреблением жидкости, поскольку в эти, в эти дни, возможно, повышенная отечность, ошибки, связанные с... Ну, например, с употреблением лекарств, может быть, кто-то, если планирует там какую-то операцию, например, для себя, и здесь, возможно, неправильные рассчитанные дозы наркоза, ну, и, соответственно, вот все, что связано с лимфодренажем, ну, как-то вот, знаете, вот будете склонны к накоплению этой жидкости, вот она будет для вас буквально вот в этот день ядом. Поэтому, если можно воздержаться, постарайтесь воздержаться от каких-то действий, о которых я рассказала. Они ну, высокий риск того, что они не, не пойдут на пользу. Если можно избежать, то почему бы нет? с 22 по 27 здесь Марс будет у нас находиться в такой, знаете, позиции решимости, когда вы будете действовать очень четко, вы будете очень себе уверены, вы можете даже надавить на своих партнеров на своих детей, то есть, то есть, знаете, будете таким авторитетом, надвить своим авторитетом, и вас услышат, вас послушают, поэтому можете смело действовать. Вы как-то найдете по Меркурию и правильные слова, вы сможете убедить, вы сможете донести нужную информацию, нужный смысл до тех людей, которые вас любят и которых любите вы. Поэтому, если хотите что-то доказать, то используйте лучше этот период. С 26 по 4. 4 октября. Так, по 4 октября у нас произойдет здесь тройной аспект от Венеры. Значит, я могу сказать так. Кратенько достаточно. Во-первых, благоприятный период для получения денежек. Деньги обязательно должны прийти. Будет радость большая. Так, два, три, четыре, так, пять, шесть, да, скорее всего, от работы. Возможно, кто-то планирует смену, смену работы. Вот используйте этот период, ну вот я сейчас опять думаю, ретроградный Меркурий, но при том условии, если вы когда-то уже работали на этом месте, или вам когда-то пообещали эту должность, и вы просто ее ждали, когда вот наконец она придет, тоже можно, то есть если вам помогает кто-то из прошлого, идет возврат к прошлому, каким-то своим старым занятиям, чем вы раньше занимались, а теперь, на какое-то время прекратили. Ну, вот главная подсказка это вот что-то, что связано с прошлым. То, чем вы уже, возможно, занимались. Здесь действительно может сложиться ситуация в вашу пользу, и вас возьмут на это место, и вы хорошие денежки заработаете. Ну, как-то вам это принесет счастье, радость и удовольствие. Также возможное улучшение по здоровью. И здесь еще идет и. Улучшение ситуации со своими близкими. Также будут благоприятны переговоры. Переговоры пройдут, короткие поездки будут удачные. То есть любые, знаете, какие-то передвижения, перестановочки, они должны для вас сложиться очень удачно. И отношения с старыми партнерами могут сложиться по-новому. Ну, по-новому и очень хорошо. Так, 6 числа здесь у вас, ну, у всех будет наблюдаться новолуние в вашем знаке. Посмотрите, видите, несколько личных планет выстроилось. И это указание на то, что в этот день вам нужно быть очень активными, очень. Буквально все брать в свои руки и решать. У вас это обязательно получится. Но есть четкое указание на то, что при условии, что... Или вы беретесь за что-то старое, что-то вы доделываете, переделываете, что-то заканчиваете, то, что было начато ранее. Итак, друзья, давайте посмотрим, как будут вас воспринимать окружающие в этот ближайший период весов. Ну, я думаю, знаете, такими людьми, можно с одной стороны сказать, счастливчиками, очень удачливыми людьми, непосредливыми, знаете, с не, даже таким переменчивым настроением, то есть, все время вас будет куда-то крутить. То туда, то сюда. Еще это указание на то, что можете постоянно находиться в движении. Где-то ездить, где-то что-то решать. Неугомонными. Хорошо. Как будут обстоят дела с вашими финансами? Но финансовые дела вас немножечко разочаруют. Давайте я посмотрю, почему. С чем это будет связано. Ага. Ну, здесь ситуация будет выглядеть таким образом. Смотрите. Есть человек который вам что-то пообещал, он должен был что-то сделать, вы ждете этого обещания и вы очень долго его ждете, вот ждете долго, человек молчит, нету нету ответа, еще указание на то, что этот человек может быть связан вот с этой вот стихией, с огненной, это Лев, Стрелец, Скорпион, Овен Здесь идет ожидание, ожидание, может быть, знаете, еще у вас есть такое предположение, что этот человек может вас чем-то обманывать, но это не означает, что у вас прям будет все плохо, тем более, что вы будете очень много усилий тратить на то, чтобы заработать, но я могу сказать так, что, наверное, в плане финансов все-таки больше нужно рассчитывать на самих себя, чем на чьи-либо обещания. Хорошо, давайте посмотрим, что у вас в принципе с работой будет происходить. Ну, по работе новые дела, новые начинания, новые движения. Давайте посмотрим, какие Пфф, вообще нормально. Смотрите, денежки идут очень хорошие деньги. Вы контролируете свои финансовые потоки. Возможно, у вас там будет как-то деятельность связана с поездками, с перемещениями. Но здесь у вас хорошие деньги. Что, в принципе, у вас будет в карьере, в области ваших основных целей. Здесь ситуация связана со спорами, с конкуренцией, с борьбой. Ну, с борьбой не в смысле драться. Но что за что-то нужно будет побороться. Смотрите, здесь вы будете отстаивать свои права. Права, права... Скорее всего, с этой женщиной, или как-то они будут зависеть от этой женщины, также огненный, относящейся к огненной стихии, очень темпераментной, такая женщина-хозяйка, может чувствоваться от нее некоторое давление. Ну, Я могу сказать так, что с женщинами взаимодействие будет несколько сложным. Или они будут вам мешать. Для мужчин это указание на то, что возможны или разрывы или неприятные ситуации, связанные с вашей, с вашей женой. Вот как-то она вас, знаете, огорчит. Огорчит. Очень сильно и неожиданно. Вот все ваши как-то мысли, переживания с ней могут быть связаны. Если говорите о женщинах, то, знаете, как-то вы можете попечалиться немножко о том, что, наверное, вот что-то в вашей семье складывается не совсем так, как вам бы хотелось. Ну, это как вариант. Теперь давайте все-таки посмотрим, что у вас в доме, в семье. Ну, смотрите, у кого все стабильно, то здесь час, туз-чаш, это полное удовольствие, эмо, эмоции, благополучие, возможные праздники, какие-то приятные события. Угу. Смотрите, если говорить о женщинах, то здесь все-таки вы самостоятельно, для тех, кто одинок, вы здесь можете или работать на дому, или работать над отношениями, но как-то вот вы очень прагматично мыслите, размышляете, ваш хол... рассудок достаточно холоден, ну и знаете, вы как-то довольны тем, что вы имеете. Если говорить о мужчинах, то... Такими качествами может обладать ваша женщина. И это еще указание на то, что ей лучше быть, ну знаете, как-то или работать самой на себя, или удаленно, ну вот как-то быть ближе к дому, к и ближе к семье. Теперь о любви, что у нас с любовью, у весов, вернее. Здесь победа, ситуация победа, особенно если вы мужчина. Ну, хорошо, давайте мы поуточняем. Угу. Итак, тут, значит, заканчивается двойственная ситуация. Приходит, смотрите, вот, заканчивается двойственная ситуация, вы получаете новые новости, которые вас радуют, которые приносят вам некое объединение, вот, по солнышку, радость. Это, вы знаете, очень хорошая ситуация для новых знакомств. Новые знакомства, супер или возобновление, там каких-то старых отношений, которые будут как новые. Теперь по здоровью. Обратите внимание на сердечную чакру. Сердечко и нервные расстройства могут быть. Сердечные переживания. Если где-то что-то пошаливает этим сферам, то есть четкое указание, что нужно отдохнуть и принять необходимые меры. Причем очень необходимые, поскольку здесь еще и дьявол. Дьявол указывает, если вы это не сделаете сами, то судьба решит за вас. Основной совет на этот период для представителей знака Зодиака Весы. Влюбленные. Во-первых, здесь вам нужно сделать выбор быть гармоничными, быть в состоянии равновесия. И, возможно, это еще и указание на то, чтобы с кем-то объединиться. Но давайте уточним. Так, здесь скорость. Скорость. Нужно будет очень быстро двигаться в сторону вот такого вот мужчины. Или к вам движется такой мужчина, или вы к такому мужчине двигаетесь. Причем тоже воздушные весы, близнецы, водолей. Знаете, сделать выбор в сторону этого мужчины. И здесь еще дорога, дорога, дорога. Да, здесь особенно, если он издалека. Здесь имеет шанс. Еще знаете, здесь есть такое указание, я не буду сейчас эти карты вам показывать, но могу сказать так, что у этого человека могли произойти в жизни очень серьезные перемены. Например, он мог разойтись, развестись. Ну, что-то у него произошло вот, по башне, что-то рухнуло в жизни. И человек может быть издалека, может приехать к вам, переехать. Какие-то мечты, связанные с ним, могут осуществиться. Давайте я все-таки спрошу, какое вам принято решение. Король кубков в сторону брака. Боже, может быть, это еще. Может быть, это выбор из двух. Кубки это человек, который настроен на брак, или он относится к водной стихии, рыбак скорпион. Еще один король выпал. У вас здесь, короче, будет выбор. Особенно для, для девочек. Я не спрашиваю конкретно для кого. Но здесь есть указание, что вот этот человек, который. Воздушный, наверное, все-таки в отношении него нужно сделать выбор, делать очень быстро. Возможно, он к вам придет, знаете, как побитая собака издалека, что-то у него разрушилось. Но, скорее всего, сейчас мне такое идет, может быть, вы были для него запасным вариантом. И, наверное, стоит все-таки рассмотреть другие варианты, которые будут возле вас. Это земля и вода, то есть другие люди. Выбор стороны чувств, эмоций, денег, стабильности. Давайте посмотрим теперь сюрприз, который вас ожидает, то, чего вы вообще себе никак даже не планируете, и примерно в этом периоде. С чем он будет связан? А, Пахнет. Так, рыцарь, рыцарь, рыцарь, давайте сейчас посмотрим. Вот он. «Рыцарь крестоносец», он, эта карта говорит о том, что вы готовы доказывать свою правоту, несмотря ни на что, даже если ну, для вас это может быть, скажем так, ну, если не смертельно, но иметь серьезные последствия. «Желание отстоять свою правду, отстоять свои позиции, за кого-то или за что-то побороться, чужое мнение для вас не имеет никакого значения». Ну и если говорить об итоге, то поставленная цель будет достигнута, но очень высокой ценой. По крайней мере, что касается отношений партнерства, то... Если у вас с вашим человеком есть какое-то общее видение ситуации, общее мировоззрение, то есть много общего, то есть шанс ну, объединиться, договориться и войти в союз. Ну что ж... Благодарю вас за ваши просмотры, лайки, комментарии. Благодарю. Надеюсь, что дальше вы будете меня поддерживать. И до встречи в следующих прогнозах.